Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Рубрика «Вопрос-ответ. Путь к Богу». Сегодня мы поговорим с вами о том, что такое чудо. Для чего Бог совершает чудеса? Почему некоторые люди видят чудо, а другие говорят, что чудес не бывает? какие чудеса являются истинными от Бога, а какие ложными. И поможет нам разобраться во всем этом книга «Основы православной веры и церковной жизни в вопросах и ответах». И составлена она Синодальным отделом по религиозному образованию и катехизации Русской Православной Церкви. Итак, что такое чудо? Чудом Принято называть божественное вмешательство, сверхъестественное исключение из регулярного хода вещей в мире природы. Чудо само по себе показывает то, что мир не сводится к бессмысленным актам природы, что в нем действуют неземные силы. Христианское учение о Боге-творце и промыслителе однозначно подразумевает его способность творить чудеса. «Ты Бог, творящий чудеса», говорится в Соломе 76. Ключевые события истории спасения воспринимаются верующими, как чудесные деяния Господа. Сотворение мира, египетские казни, исходы, воплощение, воскресение и вознесение Господа Иисуса Христа. Религиозные чудеса издревле привлекали внимание людей своей исключительностью необычностью и редкостью. Иными словами, чудеса – это необычный и непредсказуемый для человека способ, которым Бог иногда являет себя и свою волю в мировых событиях. Неопалимая купина, схождение огня с неба и хождение людей по воде не входят в норму обыденности. Поэтому чудеса способны производить сильное впечатление на очевидцев. Почему некоторые люди видят чудо, данное Богом, а некоторые нет? Людям не дано понять всех решений Господа и Его промысла, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его, говорится в 11 послании римлянам. Вместе с тем святые отцы предлагают некоторые размышления относительно этого сложного вопроса. Первое. Во многих случаях люди стремятся стать очевидцами чудес Божьих, дабы потешить свое легкомыслие, любопытство, безрассудство. Они требуют чуда по своему сочинению и усмотрению. Им нужно зрелище, им нужно эффект. Эти слова сказал Гнатий Брянчанинов в своей статье о чудесах и знамениях. Второе. Часто недуг... Бывает большим благодеянием, Нежели исцеление, Если бы оно последовало. Нищий больной Лазарь, Ну, не тот Лазарь, которого воскресил Господь, А Лазарь из притчи о богаче Лазаре, Рассказываемой Спасителем, Не был исцелен от тяжкой болезни своей, Не был избавлен от нищеты, Скончался в том положении, В котором томился долгое время. Но за терпение свое вознесен ангелами Налона Авраама, то есть за свое терпение попал в Царство Небесное, другими словами. Следует различать восприятие чудес в языческой и христианской среде. Чудеса язычников способны лишь поражать воображение людей или рассматриваются как средство достижения земной цели. Истинные чудеса не только имеют внешнюю сторону, доступную описанию и изучению, но и выражают глубинные духовные смыслы, требующие толкования и восприятия через очи веры. Ведь чудеса осуществляются Божьей силой в соответствии с Божьим замыслом для Божьих целей, чтобы удостоверить Божий призыв или Божье намерение. Чудо всегда обращается к глубине души человека и его свободе. Истинное чудо бывает лишь там, где проявляется вера человека, то есть свободная готовность принять раскрываемый им внутренний смысл. Для православного христианина чудо является знаком, ответом от Бога. Всякое внешнее чудо направлено внутрь. Оно указывает на необходимость изменения внутреннего мира человека. В древности Чудеса позволяли отличить истинного пророка от ложного. Последним пророком принято называть Иоанна Крестителя. Поэтому в церковной традиции божьих избранников, имеющих дар прозорливости, через которых Господь открывает свою волю, обычно называют прозорливыми старцами. Их служение также часто сопровождается чудесами, которые подтверждают Божью истину, переданную через посланника Божия. Таким образом, что же такое истинное чудо, совершаемое Богом? Это чудо, которое Господь совершает по вере человека в чудо. И если оно человеку будет полезно, то есть если, допустим, человек заболел сильно и, и с искренней верой обращается к Господу и обещает изменить свою жизнь, покаяться в грехах, то с ним происходит чудо. Господь его исцеляет. Ну И тогда человек меняется, да, верит. А если для человека чудо есть лишь просто способ достичь своих целей, своего «я», и он просит у Господа «сотвори чудо, чтобы мне было просто комфортно». Или «я в тебя уверую, если ты это чудо сотворишь», да, ставит Богу какие-то условия то чудо не происходит, потому что оно и не будет ему полезно. То есть чудо совершается только в том случае, если Господь видит, что человек верит ему и готов идти вслед за Христом, вследствие совершаемого чуда. Мы знаем множество чудес, которые совершаются перед иконами по молитвам верующих. Но, наверное, все обратили внимание, что... Молятся многие, а исцеляются не все. Опять, почему это происходит? Это происходит, опять же, потому что нет истинной веры у тех, кто не исцелился. Или, допустим, в данном случае исцеление было бы человеку не полезно для его души. Можно вспомнить такой пример, когда обрели казанскую икону Божьей Матери, и торжественным кресом ходом несли ее в Казанский Благовещенский собор, то произошло два чудесных исцеления от слепоты двух человек. Одного из них мы знали, имя его Иосиф, а другого Никита. Иосиф был нищий, и, будучи слеп от рождения, он просил подаяния. Получив исцеление от слепоты... Он вернулся к обычным занятиям, стал вести прежний образ жизни, просить милостыню, притворяясь слепым. И Пресвятая Богородица наказала его, зрение у него было отнято. Он мог видеть только совсем-совсем чуть-чуть, чтобы передвигаться. А другого человека звали Никита. Он тоже был слеп от рождения. Но после чудесного исцеления он исправил свою жизнь, покаялся в грехах и стал ревностным христианином. Он и раньше-то верил в Бога, а после исцеления стал еще более усердно исполнять Божьи заповеди. И, соответственно, зрение осталось с ним до конца его дней, потому что оно было полезно. Так, Давайте мы, братья и сестры, будем жить так, чтобы Господь видел, что нам полезно все исцеления и все чудеса. И тогда мы их будем видеть, и все у нас будет хорошо. Храни вас всех Христос. С вами была Евгения Мягкая.